Всем привет! Хочу вам продемонстрировать свой обратный пиролизный котел. Обратник. Так. Ну, в тех частях помните эту бочку данную. Котелок дожига. С рубашкой обращенной. Поставил на нее горелку с пропаном. Ну, для рожика, пока пар идет. Вот. Далее. Сам газ Вот сейчас на данный момент идет пустоналадка. Вот. поставил чувствовать нет. Федоровский. Пырочку. Ну, как всегда, для управления. Вот. Пока все на ручном режиме. Вот. Видите. Горит. Все работает. Загружен торф брикетов. Вот. В данном газгенераторе загружен торф брикетов. Вот. Могу вам с данной стороны вот так что ну конечно совместно у нас еще идет режим наладка вихревого газогенератора вот, на дожигательной бочки вот видите да вот прямая бочка вот с нее с вихревого газогенератора уходит на бочку О, это уже с половиной мегаватта а моя бочка как помните 150 киловатт. Вот. Вот, водяная рубашка на отопление. Подача. Вот обратно. Вот. Термопары не успел подсоединить. Ну, еще не вварился. Вот. Так, вот запорная арматура, регулирующая. Подачу пиролизного газа. Вот. И ну, основное. Это будет работать с частотник. Через PR-ку. Будет еще один модуль установлен для GSM связи, вот и то из компьютера буду управлять, ну, пуск-стоп котла и температура, ну вот луч, контроль факела, ну, немножко тут отбит ее, но это ничего страшного, я вот его, ну сам датчик, этот датчик не успел подсоединить, он будет стоять вот здесь, вот на данном месте, вот это вот охлаждение датчика, вот, ну, вот сейчас видно, что Котел работает всего на 15%. Ну, рукой не дотронуто. Вот. Так что, так. Вот есть небольшой огрех в циклоне. Вот здесь вот нужно ввариться и в дренаж конденсатат сделать. Вот. Так. Далее. Вот это данная горелка для розжига. Если, допустим, идет пар, ну, точнее, газ с высокой концентрацией, влажности, работаем с пропаном. Если газ идет сухой, то есть я включаю, э, ну, на данный момент в ручном режиме с автомата, и автоматически разжигается перволюзный газ. Вот. Далее будет установлен электромагнитный клапан, вот. ну, то, что не баллон крутить для розжига. Ну, чтобы на автоматику все полностью завести. И вот трм завел я ее. Тоже она будет заведена в систему СКАДа. Вот. Так, что еще рассказать вам? Ну, примерно, примерно, примерно еще дня 3-4. Доведу все это до ума, котел. Заизолирую, в обшивку поставлю его Вот, и сам газгенератор, Вот, сами видите Обшивочка уже потертые, Сниму ее Сделаю квадрат общий Вот, сверху на циклоне Движок тоже в гофру Заделаем Вот, так что На этом все А, вот, работает он уже Как включил его А, загрузил Топлива 29 ведер. Вот, генератор. Время работы. У меня прошло время по времени работы. Так. 4 часа 27 минут. Котел до сих пор работает. Демонстрирую. Сейчас я на секунду выключу свет, чтобы увидеть. Вот, вот смотровой глазок. В работе. Всем спасибо. Кому понравилось, подписывайтесь. следующее видео нам примерно выйдет ближе ко вторнику, так как много монтажных работ предстоит выполнить. Вот. Ну и совместно еще и кривой газ генератор запускаем, режим наладку проводим. Всем пока.